Следующий вопрос. И все-таки, если это комедия, почему Российская Федерация не провела официальное расследование? Отвечаю. Потому что это комедия, вы же сами сказали. А тех, кто верит в комедию, никакое расследование не убедит. А тем, кто в нее не верит, оно тем более не нужно. Точно так же невозможно проводить никаких экспертиз голосов ФСБшников или анализа Алексеевых трусов. Потому что у нас нет никаких единых авторитетных источников которым бы могли доверять все стороны. Те, кто поддерживает Путина, совершенно справедливо не доверяют западным экспертам. А его противники точно так же справедливо не верят экспертам российским. Это замкнутый круг, патовая ситуация, из которой не существует выхода, устраивающего всех. А почему не показали записи камер наблюдения из гостиницы? Точно та же проблема. Ну покажут вам 500 часов записи с камер наблюдения. И на этих 500 часах нет ничего подозрительного. И что, вы в это поверите? А если в комнату Навального заходила какая-то уборщица и может она все и провернула? Чем помогут вам эти камеры? А может у него рядом с комнатой стоял дежурный пост ФСБ, и они Навальному честь отдавали при каждом его появлении? Согласитесь, вам такая картинка также совершенно точно не понравится. А может к нему проституток толпами водили. В общем может быть миллион причин, по которым никто вам не покажет записи с камер. И они совсем не те, что вы думаете.